Знакомьтесь, это наглая морда самого приближенного заместителя Шойгу Тимура Иванова. Рассказываю очень коротко. В 2013-м вилла на Лазурном берегу и яхта обошлась его семье в 11 миллионов за месяц. В 2014 й в Сент-Ропе вилла за 6 миллионов, а в 2015-м в Неаполе жена сняла яхту за 3 миллиона, и в этом же году снова Сент-Ропе и вилла за 8 миллионов. В 2016-м день рождения Тимура и вилла в сент за 300 тысяч в сутки. И там же арендовали вот такую яхту за 5 миллионов. Жена спокойно оставляет 5 миллионов за сережки. Может купить подиумные коллекции Дольче Габана 11 миллионов за три платья, а в 2020 она набрала украшений на 25 миллионов. В 2018 жена праздновала день рождения в Стамбуле 10 миллионов. На Рублевке у них дача за 600 миллионов. В самом сердце Москвы царское гнездо, где цена за один квадратный метр равняется стоимости целой квартиры где-нибудь в Саратове. Там у них тысячи квадратов. Ах да, чуть не забыл, зарплата этой морды 112 тысяч рублей в месяц. В закрепленном комментарии мой телеграмм.